Coupez de l'eau, de, de. de. de. de. de. de. l'eau. Vale Купи, Купи воды. Купи, Купи воды. Купи воды. Купи воды. Купи воды. воды, Купи Купи воды. Купи воды. Ты, Ты должен нас. Потому что, Потому что мы заботимся, заботимся о своем здоровье. Вдвоем. Мы экономим только шелк. Время. Время. время самое, самое ценное, ценное. Это, это время. 24 время. часа в, в сутки. Если, Если ты, ты ценишь, ценишь свое время, время. Обращайся, обращайся ко мне. Ко мне. Меня зовут Васильев. Звони мне. Звони мне. На, на, 099, 89, 58, 80, 80. Я настаиваю настаив на том, чтобы что на том, ты задумал о своем расписании. На деньги. Успеваешь, я хочешь все сделать? Покупка воды. Сколько у тебя отнимает времени? Если это, Если это 360, 360 минут, на, 60 минут сидеться, на сидеться, одеться, спуститься на, на, на лифте, идти к автомату, автомату ждать своей в очереди. очереди, в автомате, в автомате закончилась, закончилась вода, вода да, и ты в бешенстве. Представил? представил? А за месяц, а за месяц сколько, сколько таких неприятных революций может, может быть, а? Быть, а? Наш сервис решает все эти головники для, для тебя. тебя. Мы как рыба в войне, среди треской суеты. Ты должен, должен выбрать нас. Мы, потому, что, потому что наша супербыстрая бесплатная, бесплатная доставка в неконкуренции. Мы заботимся о твоем здоровье. Мы экономим только шелек и время. Самое ценное это время. Ты еще, Ты еще не купил? Вперед! Ты мобильный, мобильный, мобильный, мобильный, мобильный, мобильный, мобильный, мобильный, Максим, с 7 до 22, 22. мобильный, заявки. 22. Без выходных. Желаю мобильный, мобильный, Максим мобильный,